Мы этого так долго ждали, наконец-то вышло обновление в Among Us, и теперь можно поиграть на новой карте Airship. Мы этого так долго ждали, и вы посмотрите, все так детально прорисовано, все задания работают, все анимации тоже отлично и ну, естественно в этом ролике я расскажу как же поиграть на этой карте и тебе не надо будет ничего скачивать здесь будет все максимально просто и за свои старания я просто попрошу тебя досмотреть этот очень короткий ролик до конца на ну, мы приступаем и вы смотрите все максимально детально и все, просто вы посмотрите вот эту самую популярную комнату. Здесь все очень красиво. И я рад то, что уже вышло обновление, и уже можно поиграть на карте Airship. Смотрите, это первое задание, которое я выполню на карте Airship. Вы смотрите, все отлично работает. И я рад то, что уже есть новая карта Airship. И это просто очень круто. Работает все. Как, к примеру, можно лазить по лестницам, работает мостик, работают задания. Просто такой огромный раздор. Да можно, в принципе, изучить карту, я думаю, то, что это будет просто супер круто. В общем, как же поиграть на новой карте Airship игра Monkaz? Для начала тебе нужно поставить лайк и подписаться на канал, если ты не подписан. И именно после этих манипуляций у тебя в описании этого ролика появится секретная ссылка, нажав на которую ты сможешь поиграть на этой карте. И на этом все. Я же говорил-то, что ролик очень короткий. Однако я тебе рекомендую посмотреть вот этот крутейший ролик. Всем пока.